Медиагруппа Авангард представляет. Несмотря на множество наших э, действий в практической плоскости, выступление множество выступлений у нас на различных тематических площадках, конференциях в течение нескольких последних лет, а также на проделанную нами работу в практической плоскости, до сих пор не все себе четко представляют роли места Госсопка в целом, ИнкоЦКИ в частности, в системах безопасности, информационной безопасности ваших подразделений, ваших организаций. Ну, возможно, отчасти это и наша вина, недостаточно четко что-то где-то формулировали, недостаточно четко где-то акцентировали внимание на этом. Собственно, отсюда и цель моего выступления – рассказать вам о ключевых результатах создания, развития, функционирования Госсопка в контексте гособка для кого же?». Вначале предлагаю совершить небольшой исторический экскурс. Начало 2000-х, 2000-е, нулевые. Значит, еще тогда мы начали собственно, эту работу по созданию такого рода системы и начали мы эту работу с себя. И в самом начале вот этого пути в 2000-х, сегодня, кстати, Игорь Федорович говорил, да, о том, что на самом деле-то госсобки там не пять лет прошло, а гораздо больше. Вот этот процесс мы начали еще в 2000-х годах. В самом начале пути этого мы по мере развития своей системы тогда, мы понимали, что в современных условиях технологии, механизмы информационного взаимодействия, которые мы создали и отработали, Технологии при реагировании на компьютерные инциденты, на компьютерные атаки, они будут тем больше эффективнее, чем большее количество участников будет вовлечено в этот процесс. Поэтому практически сразу мы уже тогда, на том этапе, начали организовывать взаимодействие в этой области с различными организациями. Возможно, среди вас присутствуют те, кто начинал этот путь вместе с нами, тогда уже в относительно далеких нулевых. 2011 год нами был создан центр реагирования на компьютерные инциденты в органах государственной власти и тогда уже по сути вот этот центр реагирования он до сих пор официально существует гофцерт вы видели собственный домен этот и почта у нас в домене гофцерта да уже тогда он выполнял роль национального церт с 2011 года и по сути, явился прообразом того национального коррекционного центра, который создан и функционирует сейчас в настоящее время. В начале 2013 года вышел указ президента Российской Федерации 31С, наверное, не большинству из здесь, по крайней мере, большинству из здесь присутствующих, указ о создании государственной системы обнаружения предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. И именно в этом указе, было введено понятие информационных ресурсов, которое одновременно с этим закрепило зону ответственности Госсопка. Я не буду его зачитывать, состояние ознакомиться самостоятельно с этим на слайде приведено. Но на чем я хочу сакцентировать внимание, да, почему 2013 год появилось это определение. В 2017 году вышел небезызвестный, подписан небезызвестный вам 187 закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Собственно, с точки зрения назначения Госсопка этот закон не внес ничего нового. Именно с точки зрения назначения. В нем не произошло никаких изменений. В то же время понятие информационных ресурсов, нет, оно не было опять-таки изменено, не была изменена зона ответственности Госсопки. Да? Оно было уточнено жирным шрифтом, здесь изменения, которые были внесены, они подсвечены. То есть, таким образом, еще в самом начале пути по созданию «Госсопка» было очевидно, что система, она создается, предназначена в первую очередь, и создается для всех информационных ресурсов Российской Федерации, без ограничений, без каких-либо ограничений и уточнений, для всех информационных ресурсов. И никаких изменений в этом смысле на сегодняшний день не произошло, ровно никаких. То есть, никаких ограничений на состав участников «Госсопка». Или перечень информационных ресурсов, которые будут защищаться и защищаются ГОСОПКО, никогда никем не устанавливались. Да такого, собственно, и не могло быть по логике, по простейшей. Очевидно, что чем больше участников вносят свой вклад в общую копилку знаний, в общую копилку знаний об угрозах безопасности, и сами эти знания применяют, используют в своих системах, тем эффективнее система будет работать. Таким образом, мы все вместе повышаем уровень защищенности российского информационного пространства в целом. Поэтому мы последовательно, начиная вот еще с тех далеких годов, последовательно проводим работу по созданию условий и механизмов, которые позволят всем без ограничения, абсолютно всем, субъектам информационного пространства повысить защищенность своих информационных ресурсов. И так, как несложно было заметить, начало пути по созданию гособка находится задолго до появления 187-го закона, и нормативного правового акта, который закрепил понятие субъекта и понятие объекта критической информационной инфраструктуры. Но действительно остается вопрос, а что же делать предприятиям бизнеса, которые не являются субъектами КИ, ведь они в лоб не поименованы в 187 законе и его подзаконных актах. Отвечу на этот вопрос. Ни 187 закон, ни выпущенные в его развитие подзаконные акты не накладывают Никаких ограничений по их использованию субъектами, которые не относятся в силу закона КИИ. Эти нормативные акты только определяют тех, кто обязан выполнять описанные в них требования. Все остальные имеют полное право выполнять соответствующие требования в добровольном порядке. Именно поэтому мы в контексте госсобка стараемся говорить «субъекты госсобка», или участники госсопка. И только после этого мы для себя помечаем, кто же из вас является субъектом КИИ. Ну, закон все равно есть закон, и мы должны все равно выделять и отсматривать тех, кто должен этим делом заниматься в обязательном порядке. И мы, собственно, открыты и готовы сотрудничать с теми, кто чувствует ответственность за свой бизнес и свои информационные ресурсы, не разделяя вас на КИИ и не КИИ. Возможно, некоторые из вас не видят прямой связи между угрозами своим информационным ресурсом и потерям для бизнеса. Ну или не задумываются о, такой, о наличии такой связи. Вот если есть кто-то присутствующий в зале, кто вот до сих пор не понимает, не являясь субъектом Ки, зачем ему этим заниматься, можете руку поднять? Не надо заниматься вам. Я знаю, дед, дед Москвы. Дед Москвы такой связи не чувствует. Сейчас мы перейдем, я попытаюсь рассказать, как можно это сделать. Значит, почувствовать вот эту связь, понять ее, можно попробовать через некий процесс монетизации. Попробуйте монетизировать различные угрозы вашим информационным ресурсам, угрозы вашему бизнесу с точки зрения финансовых потерь вашему бизнесу. Например, не знаю, суточный простой интернет-магазин, С чего вам будет? Да ничего не случится, мы с молотком побежим. Переведите на деньги, сколько вы за это потеряете? Или, например, у вас в день в день надо отгрузить большой объем поставок какой-то своему суперпупер, не знаю, доверенному клиенту, и именно в этот день он надеется это получить, и в этот момент у вас шифруются все диски серверов, на которых функционирует система логистики. Сколько вы потеряете на этом? Может быть, не денег, может быть, ваш партнер вам это простит, но с точки зрения репутации и будущих финансовых потерь, когда партнер больше к вам не придет, потому что вы пойдете, попадете в некий там, реестр недобросовестных поставщиков, попробуйте это дело сделать. Только будьте, пожалуйста, предельно честны сами с собой вот в этом отношении. Для себя посчитайте и оцените вот это все дело. Сколько для вас это будет стоить потерять? Ну, тем более, что результатов никто не увидит, никто же вас не обязывает это демонстрировать, сколько вы потеряете. Но, по крайней мере, для себя вы можете понять связь между угрозами, вашим информационным ресурсом и вашими потенциальными финансовыми потерями. Есть среди вас те, кто что-то подобное для себя сделал и понял действительно, что связь есть и это необходимо? Тишина. Значит, все действуют по закону, добропорядочные граждане. Что же сделано уже на пути создания развития госсопка и функционирует ли она? На сегодняшний день нами организовано взаимодействие уже более чем с 1850 субъектами госсопка. Прошу обратить внимание, только 535 из них являются субъектами Ки. Это меньше трети, коллеги, меньше трети. Безусловно, среди участников взаимодействия текущих есть те, кто еще не завершил процедуру, процедуру категорирования, но мы уже знаем точно, что среди них есть и те, кто никогда не будет категорировать свои ресурсы, потому что они не являются субъектом Ки. Еще один вопрос по ходу моего выступления. Есть ли среди вас такие, кто входит в число участников нашего взаимодействия, кто уже с нами взаимодействует? Что, никто не взаимодействует? Два, три, все, то есть четыре. Коллеги, милости просим. Мы открыты для всех. Пожалуйста, если вы субъект Ки, то уже говорили однозначно. Статья 9, 187 закона вы обязаны, вне зависимости от того, значим у вас объект или нет. Если же вы не субъект Ки, милости просим. Польза есть. Таким образом, Снова можете убедиться, что для того, чтобы стать частью системы, не обязательно быть субъектом КИИ. Важнейшим направлением деятельности НКЦКИ является организация информационного взаимодействия с созданием общего информационного пространства, в котором каждый субъект может получить необходимые ему сведения. На уровне Национального информационного пространства мы организовали и осуществляем сбор сведений об источниках вредоносных воздействий, произошедших компьютерных инцидентах, различных угрозах проведения компьютерных атак и тому подобное. Эти данные собираются с уровня объектов, обогащаются сведениями от антивирусных компаний, исследовательских лабораторий, нашими собственными исследованиями. И эти полученные сведения оперативно доводятся до вас, до участников Госсопка, где доводится только та информация, которая актуальна именно для вас, которая может и должна быть использована вашими средствами защиты. Таким образом, нами созданы механизмы информационного взаимодействия, в рамках которых участникам было бы удобно и полезно сообщать о вредоносной активности. Для повышения эффективности взаимодействия с субъектами ГОСОПК в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» нами создана система автоматизированного обмена сведениями о киберугрозах на базе технической инфраструктуры НКЦКИ. И уже сейчас НКЦКС шляет обмен следующими основными сведениями. Это прежде всего индикаторы вредоносной деятельности, это различные адреса вредоносные, доменные имена, хэш-суммы. Один из достаточно давно сформировавшихся основных потоков – это информация о письмах с вредоносным программным обеспечением, это, по сути, является признаком компьютерных инцидентов. Очевидно, что актуальность информативность полезных сведений в НКЦКИ зависит от разнообразия и количества источников первичной информации. Необходимо отметить, что все наши совместные усилия уже привели к определенным практическим результатам. В результате анализа поступающей в НКЦКИ информации в этом году выявлено более 350 компьютерных инцидентов – это о реальных компьютерных инцидентах. Сведения о них оперативно доведены до владельцев информационных ресурсов вместе с рекомендациями по реагированию. Все это уже позволило не допустить наступления негативных последствий для этих информационных ресурсов. Всем участникам Госсопка, обратившимся за помощью и в реагировании на компьютерные инциденты, оказана практическая методическая помощь. Всего специалисты НКЦК в этом году вот на текущий момент уже оказывали такую помощь около 700 раз содействия. Коллеги, есть среди вас те, кто обращался к нам за помощью и эту помощь получил? Опять никого. Но это повод нам задуматься. Мы возьмем списки, собственно, тех, кто присутствовал на сессии, поймем, почему у нас это взаимодействие не организовано, где наша недоработка, где наш недочет, поймем, почему среди присутствующих таковых не оказалось. Кроме того, по результатам анализа информации, которая поступает от участников ГОСОПКО и международных партнеров, в российском информационном пространстве уже на текущий момент, вот за этот год, было пресечено функционирование более 5,5 тысяч вредоносных ресурсов. Вот. Работа наших средств обнаружения, средств НКЦКИ, которые стоят на различных объектах, она позволила выявить, например, некорректно настроенные сервисы, которые, что позволяло вовлечь эти информационные ресурсы в компьютерные атаки на другие информационные ресурсы. От выявления такого рода некорректно настроенных сервисов позволило, собственно, собственникам избежать, ну и пресечь вовлечение своих информационных ресурсов в такого рода вредоносную деятельность. У нас в этом году информация которую мы получили. Ее анализ позволил выявить критические уязвимости в ряде информационных систем, которые реально широко эксплуатируются не только в одном регионе, они эксплуатируются там по, во многих регионах нашей страны. Эксплуатация вот этих вот уязвимостей могла привести к масштабным утечкам персональных данных. Но, соответственно, в каждом из этих случаев нами были производи проинформированы производители программных продуктов, пользователи, которые этими информационными ресурсами пользовались, и в стек России, совместно с которой нам удалось выработать первоочередные меры еще до выпуска каких-то патчей производителей, которые позволили не допустить негативных последствий и позволили не допустить масштабных утечек персональных данных. Для уязвимостей... Высокого критического уровня нами формируется и распространяется бюллетени. Всего вот на текущий момент мы уже распространили более 180 таких бюллетеней. В случае появления серьезных угроз безопасности, мы проводим масштабное информирование во всем информационном пространстве Российской Федерации без относительно к тому, вообще является ли владелец информационных ресурсов, участником гособка или нет. В этом году у нас были две масштабные компании по информированию. Это об уязвимостях в операционной системе Windows и почтовом сервере Exim. Акцентирую ваше внимание на том, что все описанные в моем выступлении процессы, они уже существуют и выстроены в Госсопко. И выстроены они безотносительно к тому, является ли субъект, с которым мы взаимодействуем субъектом Кии или нет. В заключение хочу отметить, что наш опыт реагирования на компьютерные инциденты взаимодействия с различными организациями, показывает, что достаточно большое количество компьютерных инцидентов возникает по причине того, что владельцы вообще либо не уделяют внимания вопросам информационной безопасности своих ресурсов, либо не уделяют его вовсе, либо не уделяют частично. И все это на самом деле совсем не от того, не от того что чего-то не хватает, или кто-то кому-то в чем-то отказывает в какой-либо помощи, чего, к слову, никогда не было. Тем более, как вы могли еще раз убедиться в моем выступлении, что Госсопка и НКЦКИ – они для всех. Гособка для всех информационных ресурсов Российской Федерации. Вне зависимости от вашего объема этих ресурсов, от вашего принадлежности к каким-то классам, категориям, вне зависимости от принадлежности вас к КИИ или не КИИ. Поэтому давайте уже перестанем рассуждать и предполагать на тему того, кто для кого что надо или не надо, чего хватает или не хватает, кто кого к чему-то якобы принуждает. Давайте уже перестанем теоретизировать и всю нашу полемику, кстати, хорошо, что она есть, опустим немножечко на землю. Переведем ее в практическую плоскость и будем совместно развиваться и совершенствоваться. Давайте сообща работать на развитием государственной системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак в интересах всех государства и бизнеса. Крупного, среднего, малого. Вы на своем месте, а мы на своем. И вот как раз у следующих уже выступающих на нашей сессии уже есть что рассказать с точки зрения полученных ими практических результатов. Поэтому предлагаю уже послушать их. Спасибо вам за внимание.